здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я Вика. сегодня мы вяжем кофточку очень классную коротенькую такую ээээ, я не знаю как ее назвать она и не летняя и не зимняя вот такое что то дадимся как раз в тему сейчас значит расчеты у меня на в трех размерах это с xl 3x что это значит здесь у нас 36 42 44 50 50. И 52 60 то есть вещь очень широкая. Смотрите, если смотреть по главным деталям, это свободная вещь. Но тут вопрос в том, если большой размер, как бы, будет хорошо коротким, да, девчонки. Поэтому смотрите, если что, удлините. Да? Я вам говорю, на вот эту вот длину, то есть дотали вот такую вот, как бы, такая кофточка. А вы, извините, я думаю, сможете. Детали очень простые. Смотрите, здесь все прямоугольники, здесь только сокращения. И рукав. Все очень просто. Узор очень простой. Я буду показывать на... Как бы, Потому что вязала я из махера, сейчас я про пряжу все расскажу, и тут я сама со своим зрением не вижу, а вам и подавно. Поэтому набор петель, резинку, узор, вот добавление, как я все делала, вернее убавление, как я все делала, я вам покажу, расчеты покажу, расскажу, и все подробно объясню. Я думаю, показывать, как я закрываю петли... Ну, это уже не нужно самые основные ключевые моменты я вам покажу все остальное расскажу значит э, спицы 4 миллиметра 4 миллиметра пряжа у меня вот такой вот э, кимахер девчонки подбирайте сейчас я вам объясню э, как бы расскажу метраж значит у меня э, 25 граммов, это 250 метров. Значит, что у меня на мой размер ушло? 275 граммов, 250 и здесь 300 граммов. Значит, в 100 граммах у нас 1000 метров, 100 граммов, 1000 метров метров вот такой вот у нас метраж пряжи и вот здесь вот расход в два сложения я вязала этой пряжи так про пряжу сказала спицы 4 миллиметра да и расход пряжи узор набор петель резинку сейчас все буду показывать по деталям значит Итак, все детали мы начинаем набор классическим набором петель и полая резинка я все детали вязала Итак смотрим на таблицу если это спинка у меня во всех схемах количество петель для всех размеров вот маленькое среднее большое э, все три варианта здесь тоже э, количество петель. И это количество раппортов, об этом мы поговорим. Потом здесь вот количество петель для рукава, то есть, везде одинаково мы набираем петли. Я сейчас произвольное количество петель набираю, вот классическим. Вернее, вы можете набрать петли любым для вас удобным способом. Ну, что я хочу сказать, что в кидмахере этот способ совершенно не важен, потому что там все теряется в этих волосочках и, и ничего не видно. Вот. Так, первый ряд. Мы набираем то количество петель, которое соответствует вашему размеру и детали, и вяжем. Значит, Одна петля полая резинка, одна петля мы провязываем, вторую петлю мы снимаем нить перед петлей, провязываем нить перед петлей, провязываем нить перед петлей и так до конца ряда. И последний ряд у меня получается лицевая, изнаночная петля, кромочная всегда. Далее второй ряд. Ту петлю, которую мы провязывали, ее видно здесь, вот, смотрите, она провязана, видите? Ее мы снимаем нить перед петлей. Ту петлю, которую мы снимали, мы провязываем. Здесь ориентируйтесь визуально. Дальше будет видно вот изнаночную. Снимаем нить перед петлей, лицевую провязываем. Снимаем, провязываем, снимаем, провязываем. То есть, вот таким вот образом мы вяжем резинку. Лицевую мы провязываем, изнаночную мы не провязываем, а снимаем нить перед петлей. Вот видно, вот эта петля, где лицевая у нас мы ее провязываем изнаночную у нас здесь тоже видно мы ее снимаем провязываем снимаем и так далее и таким образом вяжем резинку вся резинка у нас 22 ряда везде везде по всему по всем деталям у нас вяжется резинка 22 ряда. Когда вы провязали 22 резинки, вот сейчас я взяла пример как бы спинку, да. У нас разница только в рапортах. Все, все количество петель везде посчитано на количество рапортов, да, плюс петли симметрии. В любом случае, вот на, сразу на передние детали и на спинке мы сразу переходим к узору. И начинаем вот таким с чего мы начинаем узор. Снимаем петлю изнаночная, лицевая, и далее раппорт 2 изнаночные. То есть я сейчас показываю, как мы начинаем и заканчиваем ряд. 2 изнаночные, 3 лицевые. Далее 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная и кромочная. Что это значит? Сейчас я вам разрисую. Значит, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночная лицевая изнаночная здесь кромочная кромочная а рапорт у нас составляет вот рапорт. так что то есть рапорт у нас 8 петель эти петли у нас для симметрии 1 2 3 4 и кромочная 5 то есть у нас все все количество петель везде разделено на 8 плюс 5 это для самоконтроля то есть вот начало да, начало ряда вот конец ряда между ними рапорты повторяются вот он рапорт который повторяется и везде я пишу смотрите здесь 8 рапорта 9 рапорта 10 рапорта это значит что в количестве петель уже посчитаны эти 5 и пишу количество рапорта для проверки здесь тоже самое петли рапорты петли рапорты для всех размеров я думаю понятно да вот 8. 8 рапортов. Так, и далее вяжу. Изнаночный, второй ряд изнаночный по узору. Где лицевая мы вяжем лицевой, где изнаночная мы вяжем изнаночной. Так, и сам узор выполняется он один раз в каждом четвертом ряду вот сейчас для начала я провязала два ряда и теперь выполняем. там где одна лицевая мы ее просто провязываем изнаночные провязываем то есть у нас начало ряда изнаночная лицевая 2 изнаночных узор выполняется вот смотрите только там где 3 петли 3 петли у нас Берем третью, одна, вторая, первая, вторая, третью берем и вот так подтягиваем и одеваем их на эти две. Провязываем лицевая, делаем накид, провязываем лицевая. Вот. Этот узор у меня есть на канале. 2 изнаночные, лицевая, две изнаночные. То есть все мы вяжем по узору только на вот этих вот трех петлях. Мы делаем вот такой вот переброс. Лицевая, изнаночная, лицевая. Ой, лицевая накид лицевая. Две изнаночные, лицевая, изнаночная, кромочная. Далее три ряда мы вяжем по узору. Это изнаночный ряд. Как лежат петли. Лицевой ряд. Здесь эти три петли мы провязываем просто тремя лицевыми. И еще один изнаночный ряд. Так, и в четвертом ряду, то есть я провязала три ряда изнаночный, лицевой, изнаночный. И теперь в следующем лицевом ряду я делаю то же самое. Эти петли у нас провязываются по узору, а там где 3, третью я набрасываю на первую, вторую лицевая накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Здесь снова вывязываем узор, и таким образом мы вяжем далее. Так, э, спинка, девчонки, теперь давайте по основным деталям. Спинка у нас вяжется просто ровно. Вот здесь вот на каждой детали у меня написано количество рядов. Вот оно, ряд. И 20 рапортов вверх. 20 рапортов вверх, это значит, вот он раппорт. 4 ряда, да, от переброса до переброса. Здесь на этом этапе вы можете удлинять понятно да что спинка мы просто набираем петли и вяжем ровно по узору вот здесь количество у нас рапортов, вяжем по узору далее отпечатался у меня узор хотела вам еще сфотографировать передняя деталь передняя деталь мы набираем вот наше количество петель количество рапортов тут уже для контроля кстати забыла сказать плотность вязания у нас 23 примерно 23 петли Ну понятное дело, что кидмахер он, он гуляющий, поэтому такой ориентировочная плотность вязания 23 петли в 10 сантиметрах. Здесь у нас, значит, мы набираем петли и 20 рядов вяжем тоже. Переходим, нас вяжем 22 ряда резинкой передняя деталь. Переходим на основной узор. Количество рапортов у нас здесь. И вяжем 5 рапорта вверх далее после 5 рапорта мы делаем сокращение вот здесь вот написано 11 сокращений по одной петле в каждом шестом ряду что это значит что мы сейчас я изнаночные провяжу вяжем вяжем абсолютно две одинаковые детали и делаем сокращение Только сокращения на одной детали в начале ряда, на второй детали в конце ряда. Это то, что я говорила раньше. говорила Вот мои сокращения на основной детали. Смотрите, начинается деталь абсолютно одинаково. вот, а сокращение у меня здесь в конце ряда, вот видно, они пошли сокращения, а здесь в начале ряда, и поэтому из двух одинаковых деталей получается вот, такую, вот такие вот две полочки вот Это я почему так объясняю, потому что часто задают девчонки вопрос я скажу, да, в зеркальном отображении вторая деталь а как, как? то есть для правой полочки мы делаем сокращение после кромочной петли. Вот провязываем вместе. Я провязывала две петли, петли вместе изнаночной. Узор вяжем по узору. Если это левая полочка, то мы эти две провязываем. Здесь начинаем вязать по узору а провязываем здесь их 2 изнаночные вот так вот и получается вот так вот и получается в зеркальном отображении теперь в каждом шестом ряду значит я вяжу изнаночный ряд лицевой ряд изнаночные лицевой изнаночный это 5 рядов, это 2 лицевых и 3 изнаночных. И в шестом ряду лицевом следующем я сделаю, делаю с этой стороны сокращение. То же самое провяжу 2 петли вместе и изнаночные. Таким образом, у нас получается в каждом шестом ряду 11 раз мы сокращаем для всех размеров. Общая, как бы, высота у нас 60 сантиметров в Почему? Потому что здесь у нас 24 раппорта в высоту. Она выше на 16 рядов полочка. Вот обратите внимание. То есть, все сверяйте с вот этими вот числами. Спинка у нас 20 рапортов Полочка у нас 24 раппорта. Вот. Так, теперь давайте поговорим про рукав. Рукав у нас тоже, в принципе-то, квадрат. Значит, что мы делаем? Вот три размера от меньшего к большому. Я вяжу средний размер. У меня 57 петель. Набираем точно так же 57 петель. И я здесь не нарисовала. 22 ряда точно так же вяжем этой полой резинкой. Да? Вот я, допустим, провязала Единственное, что у нас отличие, здесь у нас петли, количество петель увеличивается. И вот здесь вот в скобочках я написала, сколько петель для каждого размера мы добавляем. Вот здесь у меня 28 петель я должна добавить. Чтобы добавить это количество петель, мы делаем таким вот образом. В 22 ряду, это изнаночный ряд, я после кромочной делаю воздушную петлю здесь две петли провязываем опять делаю через каждые две петли после кромочной начинаем и потом через две петли добавляем Здесь вот может быть либо 2 остаться либо одна, в зависимости от количества вашего петель ну для вашего размера и далее когда мы добавили эти петли в итоге у нас получается вот это вот количество петель у меня это 85 для рукава и для вашего размера вот вот ваше количество петель после добавления и по итогу это получается по итогу и мы начинаем то же самое с изнаночной вот по этой схеме изнаночная лицевая лицевая 2 изнаночные 3 лицевые 1 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные то есть здесь у нас Деталь вид видно уже, да, расширяется. Вот если я вам сейчас покажу, это передняя деталь, видите, плавно переходит в основную деталь. И рукав. Рукав у нас видно, да, что, вот смотрите, разница. Это здесь у нас добавление. А далее вяжем ровно. Далее вяжем ровно рукавчик. 20 рапортов, это 80 рядов, и все петли закрываем. Закрываем любым удобным для вас способом. Единственное, что хочу сказать, не стягиваем, вот, чтобы у нас здесь все было свободно. Так, и хочу еще сказать, вот доснимаю кусочек, я здесь, в этой, я предвижу вопросы про э цельновязанных цельновязанных у меня вещей полно вот из кидмахира я э, настоятельно рекомендую вам вязать э, отдельными деталями потому чтобы изделие просто эти швы будут держать форму потом изделия они эту конструкцию будут держать в куче да поэтому у этой модели я Предлагаю вязать раздельными деталями и потом сшивать. Итак, по итогу, что у нас получается? Вот она, спинка. Просто прямоугольник. Далее у нас дв две передние детали. Это рукав. Рукав. Две передние детали. Вот они с вырезом, где мы делали сокращение одну деталь мы делали, вот в конце видно, это левая полочка, вторую деталь, это правая полочка, мы делали в начале ряда, и два одинаковых рукава. Раз, два, вот. Я думаю, понятно. Теперь, что мы делаем? Мы берем спинку, кладем изнанкой на стол ну это не обязательно на стол значит здесь вот так вот прикладываем плечики и сшиваем плечи здесь совмещаем обязательно вот наши рапорты по плечу и пришиваем вот так вот я сшила одно плечо вам покажу что совместить вот эти вот полосы да, чтобы они а, совпадали и сейчас так, так, так, вот таким вот образом, второй, я просто вам хочу показать, как я сшивала. Так сшиваю. Итак, сшила я плечика, и вот смотрите, у всех останется вот так вот три рапорта по серединке. Это нормально, это так должно быть. Далее, что мы делаем, девчонки, определяем наше плечо. Для этого я складываю вот эти детальки, то есть вот спинка, вот передняя деталь, и вот так вот ровненько складываю, то есть вот здесь вот та разница. Видите, шов у нас получается вот на 5 сантиметров там, ну, где-то 4-5. И вот этот сгиб мы отмечаем. Можно маркером. Я вот запомню, что это напротив третьей дырочки. Теперь беру рукав, складываю пополам. Вернее, тут даже складывать не нужно. Тут у нас вот по... раз, два, три, четыре, пять раз, два, три, четыре, пять вот у нас у меня 10 рапортов, то по центру у меня получается вот эта полоса и я ее прикладываю вот здесь у меня плечо. и эту полосу и эту полосу я прикладываю сюда то есть середину совмещаю с плечевой точкой вот этой которая у нас в точки сгиба ищу от этой точки сюда рукав то есть я буду начинать отсюда и от этой точки сюда чтобы равномерно и получится что рукав вот, вот это плечо у нас уходит на спинку вот, я сейчас пришиваю так девчонки ой и так мои хорошие пришила я рукава вот смотрите здесь у меня от низу Стык получился на 9, 9 рапортов, вот до проймы. Это так ориентировочно, я вам говорю. И что у нас получается? Вот у нас получается вот такая вот конструкция, да? Этот шов у нас уходит на спинку. Теперь мне нужно связать планку. Это я с изнаночной стороны вам показываю. Вот так вот это все выглядит на данном этапе, чтобы вы не пугались вот этого вот со и теперь планка. Значит, что для планки? Девчонки, у меня есть, так как здесь это у нас кидмохер, и ни черта не видно, извините меня за грубость, но это на самом деле и так, почему я вот в таком формате видео Планку мы вяжем, знаете как? У меня есть прекрасное видео, подробное описание вот этой вот планки, которая не пришивается, а вяжется вот так вот отсюда и по кругу полностью точно повторяем планку по тому видео, которое у меня там. Я сейчас беру спицы 3 миллиметра, то есть на размер меньше. И начиная с вот этого, с правой полочки, начинаю вязать план. Единственное, что здесь у меня вот 5 раппорт. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь уже начались сокращения. То есть здесь мне нужно разместить 3 дырочки. Вот здесь сделаю одну, вот здесь вторую, здесь третью. Все вот это у нас в том видео девчонки так что переходим ссылка под видео в описании и вяжем планку красивую цель шикарную по кругу Итак, мои хорошие значит связала я планку что хочу сказать планка у меня из 12 петель сделала три пуговицы три пуговицы три дырки я сделала и 3 пуговицы Пуговицы, вот эти вот с Алиэкспресс, девчоночки, обязательно оставлю на, на них ссылку, они такие пластмассовые, конечно, ну, не знаю, я, в общем, присыла, вот там, ну, это так, это мое видение, а вы там смотрите, в общем, пуговички подбирать. Единственное, что хочу сказать, длинные рукав, но это же я не себе вязала, девчонки, меряйте длину рукава, меряйте по себе, ну, на свой рост, то есть, то есть, вот так вот, да, ну, в принципе, все. Сейчас показ на мне, а все остальное уже ваше решение. Ну и финалочка, девчонки, вот при, при жаре 30 градусов, конечно, фотосессия это такое себе, попробовала с тремя как бы видами низа, вот этот, который мне совсем не понравился, где я толстая, вот все мои целлюлиты видно, и живот, и бедра короче, не моё это все, не моё и все. я в конце поставила самый мой оптимальный вариант который мне нравится вот, в котором я себя комфортно чувствую я поняла, вот сейчас глядя на себя что мне комфортнее вот всего сейчас вы увидите там в конце это я так показала, просто чтобы чтобы было вот, потом с юбкой одела при этом смотрите что позволяет хорошо как бы играть с запахами вот эта вот вещь скидмахера она очень тоненькая то есть вы ее в пояс запихнула я концы вот такой вот запах сделала и она вполне себе естественно вот сзади оно все висело вот видно на первой фотографии а впереди запахи очень-очень стильненько так, мне так понравилось вот этот, этот вот вариант как бы с запахом, вот. Ну и вот, ну и вот, вот это я люблю. Одела широкие штаны, все спрятала и прекрасно себя чувствуешь. Это мое. Это понятное дело, что этот вариант мне нравится больше всего. Вот. Ну а вы смотрите, девчонки, у каждого. Еди... Единственное, что не попробовала, можно было бы попробовать, конечно, этот Эту вещицу завязать еще. Он очень хорошо и завяжется. Ну, в общем, вот так вот, девчонки. она а сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.